Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем серию исторических сражений в Рим-Тотуар. Сегодня у нас на очереди осада Григории, или по-другому, битва при Григории. Произошла она в 52 году до нашей эры. Давайте прочитаем описание. Юлий Цезарь был назначен проконсулом объединенных провинций Иллирии, Цизоальпийской и Трансальпийской Галии. Под его началом находилась огромная, но все еще недостаточная для его запросов территории. Счастью, он командовал одной из лучших на тот момент армии, составленной из закаленных ветеранов легионеров с хорошими навыками военной инженерии. Все шло хорошо до 54 -го года до нашей эры, когда вспыхнул мятеж под руководством Версингетерекса, представителя авернской знати. Временно отброшенный назад, Цезарь вынужден был обороняться от галов, вместо того, чтобы атаковать их. Зимой 54-53 годов до нашей эры галлы уничтожили один из его легионов, заставив его все время чувствовать близость катастрофы. Повстанцы доказали, что с ними стоит считаться. В 53-м году до нашей эры галлы и римляне встретились в Григовии, укрепленном форте на вершине, на вершине горы. Опасаясь, что галлы ведут в бой подкрепления, Цезарь приказал одному легиону подойти к форту сзади. Заметив это Верцингеторик выставил все гальское войско в караул, оставив путь к форту свободным для церзы, Цезаря. Римский полководец дал своим войскам приказ наступать, но галы вернулись как раз вовремя, чтобы встретить атаку и окружить римскую армию. В общем-то битва при Григовии, можно сказать, что является крупный, э, военной, крупнейшей военной неудачей Гая Юлии Цезаря. Так, если говорить на чистоту, то силы сторон будут таковыми, ну, точнее, были таковыми. 6 легионов у Гая Юлия Цезаря, вспомогательные подразделения, а у Верцин вероятно, 40 тысяч 80 тысяч человек. Потери. 746 римлян у Цезаря. Стоит подчеркнуть, что это потери, которые написал, или как сказать, утвердил сам Юлий Цезарь. То есть, возможно, потери были гораздо больше. Причем, некоторые историки говорят, что и вправду Юлий Цезарь занижал численность потерь своих, и при этом потери врага он всегда завышал. Так что тут, возможно, да, совсем другие были потери. Но... Так что о потерях можно говорить так, просто сказать, что Цезарь, Цезарь, как там назвал, но как было на самом деле, тут неизвестно. Потери у конфедерации гальских племен были следующими, вероятно, 3-5 тысяч человек. Однако наступавшая, а затем проигравшая сторона обычно несет потери в 4-5 раз больше, чем победитель. Поэтому если реальные потери галов 3-5 тысяч, то у римлян они должны быть 12-20 тысяч человек. Тут, короче, даже не стоит на это обращать внимание. Просто силы сторон были таковы. Какие были потери, мы к сожалению, не узнаем. Теперь можно посмотреть, какие у нас тут войска. У нас появляется нормальная, уже современная, ну или как сказать, не современная, а уже поздняя такая когорта легионеров. Уже хорошие легионеры, которые достигли, по, по сути, своего максимума военной подготовки, военной дисциплины. Навыков боя и прочего. Кавалерия легионеров тоже у нас есть. Тоже очень мощная кавалерия поздние Лучники. Вспомогательные. Также, по-моему, самые вообще лучшие лучники, если не ошибаюсь, в Риме первом. Ну, хотя нет, наверное, по-любому это не самые лучшие, но, по крайней мере, они являются одними из самых лучших пеших лучников. Так, а что у наших противников галов? У галов, как мы видим... Армия тоже непростая, не тоже не маленькая. Отборные мечники, те же самые обычные мечники с серебряными лычками опыта. А, имеются голые кельты, которые просто реально могут рубать, убивать и творить прочие бесчинства. Благородная кавалерия варваров и прочие солдаты, которые тоже будут не прочь м, почувствовать, так сказать, в воздухе почуять в воздухе. Кровь римлян. Очень сложное сражение, если так подумать, потому что по составу войск у нас маловато солдат. Но при этом они отборные. Ладно, что, давайте посмотрим. Очень высокая сложность в атаку. Юлий Цезарь, безусловно, является успешным римским полководцем и политиком.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 Большой отряд римлян, оказавшийся слишком далеко от основной армии, был атакован галлами и разбит. Увидев, что галлы напали на его лагерь, Цезарь двинул войска в сторону форта.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 Нам дают такой вот весть, что, М -м получается, нас окружили варвары. Сам Юлий Цезарь сказал своим войскам отступать, но его не услышали. Очень забавно. Не знаю, было ли так исторически, но звучит это, конечно, очень странно. А -а Давайте-ка, что мы сейчас сделаем. Нам сказали, нужно сохранить таран, но я не понимаю, зачем мы должны его прямо сейчас послать к городу. Пока он разломает город, нас уже успеет разгромить, и поэтому это бессмысленно. Я предполагаю, лучше всего сделать так. Ну, хотя, может и не стоит бросать тиран, таран, да? Я даже не знаю. Войска вроде не такие огромные, неужели они нас смогут разгромить? Да ну нафиг, я не думаю в этом вообще не уверен. М -м ну, давайте ладно, пошлем таран вперед. Тогда надо все войска быстрее посылать ближе к стенам. По идее, вроде как стены не должны стрелять, пока нету около них вражеских войск. По-моему, такая фигня была в медивеле. Также осталось это все и в Риме. И сомнения изменяет память. Так. Ладно, войска надо как-то так распределить, чтобы мы могли прикрыть таран. Я вот не знаю, не легче ли сначала расправиться с войсками? Ну, раз уж игра так подчеркивает, что надо чисто именно город захватить, таран нужно охранять, наверное, значит, нет. Не получится нам победить так просто. Так, все войска, давайте-ка бегом. Врубаем. скорость. Они что, будут нас атаковать? Нет, кстати, пока нас враги не атакуют. Ага, все, пошли в атаку. ой, -ой что-то тут с кавалерией какая-то хрень получилась у меня. Так, тут нас атакуют собаки, чертовы. Ага. Так, у нас, кстати, кто-то оказался в тулу. А, это тяжелый кавалерик, который отступает. Окей. Тогда, по идее, не должны волноваться Блин, там эти собаки. Чёртовы псы. Они, кстати, с военачальником бегут у меня. Преследуйте этих ублюдков, они пытаются убежать. Воу, -мо, а ч тут получилось-то? Почему-то у меня Юлий Цезарь оказался вообще в, в окружении. Так, здесь мы все войска противника отразили. Здесь тоже сейчас, я думаю, они убегут. А вот этому отряду, кстати, я смотрю, что не очень-то и нравится там в битва. Так. Давайте, атакуйте. Блин, Юлий Цезарь, беги! Что там? А, наши войска захватили ворота, так тогда можно бросать таран нахрен. Верно. Давайте тогда мы сейчас атакуем вот эти войска, которые находятся у нас тут. Тут армия все уже разгромила их. Давайте помогайте нашему левому флангу. В атаку. Берим, победит. Ой-ой-ой. Юлия Цезарь все так же такует собаки, блин. ё -ой. Тут, кстати, у нас только одна кавалерия. Осторожней. Давайте стоять прямо здесь. Под стенами. Так, что у нас на левом фланге? Ну, пока что мы успешно здесь воюем с ними. С варварами. Как сказать, не супер успешно, но успехи имеются. Потому что тут все-таки очень такие четкие мечники у них. Реально чуваки подраться любят. Легионеры, давайте обходите всех их с тыла. Там наша армия, возвращайтесь. Возвращайтесь. Давайте возвращайтесь и добиваем этих ублюдков, этих чертовых варваров в атаку. Отлично. Версен Гетерикс погиб. Все люди знают, что их В атаку добиваем этих варваров. Они вознамерились воевать против Рима, так как они смеют убить их всех. Всех убить. В атаку. черт побери, в атаку. Да, иди-ка... Идите-ка, кавалеристы, докончите дело. Убейте их все. Так, все возвращайтесь к стенам. Нам нужно захватить эти стены. Точнее, нам нужно ими заняться. В общем-то. Так, наши кавалеристы тут прекрасно убивают отступающих. Добивайте их. Не нужно, чтобы они с нами еще дальше воевали. По крайней мере, мне точно это не нужно. Отлично. Кавалерия расправляется с ним. Так, ага, Юлий Цезарь пока что воюются со стрелками. Все, заканчивается с ними. Так, тут все закончено. Боевые псы еще остались эти. Ха, как они их... Как их назвать-то? Хозяева, короче. Псов вернулись. А вот же чертовы псы. Давайте-ка умрите. Тс, они просто испугались, как только наши подошли. Такие, ааа, черт возьми. Они нас подняли свои мечи. Гладиусы. Так, ладно. Хм. Можно вернуть нашу кавалерию, кстати. Или не надо уже, да потому что все равно уже город захвачен, по факту. Нам нужно только зайти и добить оставшихся защитников. О, голые кельты, один кельт остался. Убейте его. Че, боишься? Yes. Вот и все. Минус кельт. Непокорный. Благородная конница выходит. Хотите с нами повоевать? Идите к нам, черт подери. Войска Гаюли и Цезарь заходят в город. Победа близка. Черт, вы варвары. Умрите. Тут надо даже одна конница завершить сражение в атаку! В атаку! Конница. Давайте добивать их Да убейте вы последнего стрелка. Вражеская армия. Им будет потрясен этой победой. Этот день принадлежит нам. Честно говоря, как я и ожидал, римские легионы это просто мощь. Мощь, еще раз мощь. Даже огромное количество галов не смогло обратить нас в бегство. Конечно, чарджи кавалерии были очень больны для моих легионеров, но основная часть армии осталась живая. Мы потеряли всего половину, а враг, то есть Верцингетерикс, был полностью уничтожен. Хотя у него было преимущество, то, что нападалось засада, из осады, и то, что у него был город, но он не воспользовался ни тем, ни другим. Ну что, у нас, по сути, осталось лишь одно сражение в игре. Это... Битва в Тевтобурском лесу. Самое первое по списку, но при этом самая последняя по датам. Ну, в следующий раз вы увидите это сражение. И, наконец, мы закончим исторические битвы в Риме Тотовар. С вами был Веном. Не забывайте ставить лайки. Всем пока. Удачи.